Андрей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте, Эльмиро, здравствуйте. Здравствуйте, рад вас видеть. Здравствуйте, Очень рада, для меня очень большая честь проводить с вами прямой эфир. Ну, во-первых, Андрей Александрович, хочу поблагодарить вас за ваши труды. Ваша книга «Материнская любовь» я уверена, что исцелила не только мое сердце, а сердце миллионы человек, которые там прямо или косвенно пострадали от этих взаимоотношений. С одной стороны, самыми созидателями, с другой стороны, очень часто бывают самыми разрушающими, поскольку мама – это тот человек, который ну, вот всецело влияет на формирование человека. И моя, мои детские переживания за маму в итоге отразились на моей жизни таким образом, что я в течение 8 лет никак не могла найти себя. Я за нее все переживала, что у нее не очень хорошие отношения с папой. И когда я уже повзрослела, я вышла замуж, у меня не состоялся первый брак, мы расстались, я развелась. И 8 лет я подсознательно, видимо, вот отрабатывала в себе вот это вот отношение к мужскому полу, да, с, с, со сценарием взаимоотношений моей мамы и отца. И спустя много лет, уже будучи взрослой женщиной, я задала ей один единственный вопрос, «Мам, почему ты никогда не развелась с отцом?» Я она мне говорит, а я к нему не собиралась, у нас все было хорошо, я его очень сильно люблю». И я вот поняла, насколько неэкологично мы бываем в отношении своих детей, испытывая определенные переживания, не можем им донести, что это нормально, «Да, я плачу сейчас, но у меня все хорошо, это часть моей жизни, которую я принимаю». Наша мама же всегда плакала и отмекивалась, что у нее все хорошо, все нормально. Ну и в итоге это отразилось на том, что я подсознательно нанесла себе грузы и недоверие к мужчинам. И вот ваша книга, это было, наверное, лет пять назад, когда я прочла, я поняла, что моей маме своя жизнь, которая она наслаждается даже, вот, на мой взгляд, сложных отношений с отцом. Я пошла на психотерапию, и вот только тогда, спустя 8 лет после развода, смогла построить свою семью. За что я вам просто говорю огромное человеческое спасибо и от всех миллионов, которые, <laughs> которым вы помогли. И сегодня вот э, хотела бы поднять очень важную тему, касающуюся того, что э, есть внутри ощущение у, у очень большого количества женщин, что э, она плохая мать, включая меня. И я э, с, хочу озвучить э, впервые, наверное, даже никогда об этом не боялась себе признаться, слух, э, мы жили какое-то время в Москве, и как-то я проходила по мосту со своей новорожденной дочкой, и у меня промелькнула мысль в голове о том, что я могу бросить ее в реку. Вот не то, чтобы я ее хотела выбросить, но у меня возникла вот какая-то как будто бы картинка, вот я беру свою дочку и выбрасываю в речку. И мне стало от этого очень страшно. Я начала потом думать, о чем были эти мысли, как они у меня возникли. И поняла, что в отношении своего сына 16-летнего, который у меня от первого брака, и уже сейчас у меня третий ребенок, я все время себя ощущаю плохой мамой. Несмотря на то, что мои дети меня любят, у меня с ними хорошие отношения. Никто из них мне не говорил, что я плохая. Но у меня это ощущение все время присутствует. И когда я в истории до нашей с вами встречи озвучила свою проблему, то мне написали ну там больше 200 женщин, у которых на внешне все классно, красивые дети, любящий муж, вроде бы все хорошо, но очень большое количество женщин чувствуют себя плохими мамами. Я была бы вам очень признательна, если бы мы сегодня с вами в прямом эфире раскрыли тему возникновения вот этого чувства у женщины, да, почему... Это начинается. Почему женщина чувствует себя плохой мамой? Чем это опасно и как с этим справиться? Вот эти вот такие три ключевых вопроса, которые было бы очень важно услышать от вас. Благодарю вас, передаю вам слово. Да, Альмира, вы затронули вопрос, который я раньше не поднимал. Потому что, ну, считал, что это не столь имеет большое проявление в жизни, что это редкость. Но вот недавно я провел ретрит, и там мы эту тему подняли, оказалось, женщины, почти все женщины, присутствующие на ретрите, сказали, что они, в общем-то, довольно часто испытывают, ну, как минимум один раз в жизни, испытывают то состояние, которое вы описали, когда шли по мосту. То есть это оказывается довольно часто встречающихся у женщин такое состояние своим детям, что с этой материнской любовью не все так просто, что там много подводных камней, которые, вот как вы уже сказали, проявляются в жизни и часто разрушают жизнь. То есть ну, действительно жить с постоянным, страхи, что ты плохая мама, это же, согласитесь, это, это не полное счастье, Какое бы, какая бы чакра полная ни была, а счастье, по сути, не полное, потому что внутри вот сидит вот этот вот а, момент. Тема серьезная, но, а, знаете, вот у меня есть, а, а, есть даже опыт. Опыт развития талантов. И не просто талантов, а даже гениальности. Ну таланты, развитие талантов занимаются многие. А вот гениальностью, развитием гениальности, наверное, вы не слышали. Я тоже не слышал, что кто-то занимался развитием гениальности. Я недавно попробовал с аудиторией поработать в этом направлении. И вы знаете оказывается это можно. Почему я стал об этом говорить? А потому что есть такое выражение. Вы его наверняка слышали. Все гениальное просто. Все гениальное просто. Вот давайте от этого и толкнем. От этой фразы. Пойдем гениальным путем. Гениальности есть в каждом человеке. Просто ее нужно развивать. А это значит, надо просто всегда доходить до сути, доходить до самого начала какой-то проблемы, какой-то темы, какого-то вопроса. И вот это начало, вот эта суть, она показывает, что на самом деле это все просто. Когда прикасаешься к сути, к сердцевине, то все оказывается просто. Я предлагаю сегодня такой пройти урок гениальности в этом непростом, на первый взгляд, вопросе. На самом деле он простой. <как> <как> вот вы, когда рассказывали свою историю с родителями, вы сказали о том, что вы много потом занимались отношениями с родителями, с отцом и так далее. Для того, чтобы как-то выйти из той полосы, в которую вы попали. Так вот, исходим из этого. Первый простой и гениальный ход. Нужно в отце увидеть мужчину. В отце увидеть мужчину. И чем раньше, тем лучше. То есть девочке в 11, 12, 13 лет, когда происходит половое созревание, в этот момент ей очень важно увидеть в отце мужчину. знаете, вот как только она это делает, происходит ее созревание как женщины. И все. И уже, знаете, как минимум, как минимум половина страхов у нее из жизни уйдет. Потому что она вошла в контакт с мужчиной, отец-дверь к мужчинам. Она через своего отца, через эту дверь, вышла к мужчинам, признав их, почувствовав, то, что эта дверь к мужчинам открывается через отца. У женщин дверь к мужчинам открывается через отца. Вот этот вот простой ход. Сразу я говорю, половина, как минимум, а то побольше, половина страхов уходит, то что женщина уверенно взаимодействует с мужчинами, а когда она уверенно взаимодействует с мужчинами, эта уверенность накладывается на все остальное и на детей тоже. Вот я, вы сейчас несколько добрых слов сказали в адрес книги «Материнская любовь». Действительно, она перевернула многим сознание, выстроил их в нужном русле и помогла решить многие вопросы. Да. Но с самого начала, с самого начала выхода этой книги, с самого выхода этой книги, мне всегда задавали вопрос, а что же отцы? А где отцы? Почему вы об отцах не пишете? А я созревал. Наверное, нужно было время мне самому созреть до состояния настоящего отца. И вот когда сейчас моей дочери уже младший 6 лет, а мне 70 лет, вот я, наверное, созрел. Поэтому я поднял тему отца достаточно серьезно и глубоко. И кто еще не видел, посмотрите мою видеокнигу. Это как бы продолжение вот темы материнской любви, но видеокнига, которая так и называется. «Новая правда об отцах». Я ее вчера купила. Она, она стоит действительно, как обычная книга. Вот. Вы еще не смотрели ее, да? Нет, я только приобрела ее. Да. Вот вы посмотрите и узнаете, у вас много что проживется с отцом, и я уверен, что большая часть страхов уйдет, потому что страхи у женщины, в отношении детей и вообще по жизни возникают тогда, когда она чувствует себя неполноценной женщиной, не матерью. Мать – это уже как бы э, следствие. Она женщина неполноценна. То есть подсознательно, не осознавая того, она чувствует свою неполноценность как женщина. А уже как неполноценность как матери – это уже то, что видимо, то, что в сознании приходит. А на самом деле в глубине это вот стоит именно вот эти страхи, что не плохая мама, стоят именно на том, что она неполноценная женщина. Но согласитесь, вот страхи, что страхов, что я неполноценная женщина, таких, как правило, вы не слышали, наверное, чтобы кто-то так сказал. А это действительно основа. Отсюда все и идет. Поэтому сделав шаг к отцам, разобравшись в отношениях соц... с отцами, осознав, кто такой отец, почему есть святое материнство, а святого отцовства нет, почему мужчины такие, почему такие отцы и так далее, и так далее. когда вы в всем этом разберетесь, у вас много станет на свои места, и в этом случае. В этом случае действительно страхи уже уйдут. Как минимум половину. Вот давайте на этом, пока на половине остановимся. Второй половине поэтому попозже поговорим. Как вам такое? Я обрабатывала вопрос уважения к отцу, да, то есть как к корням. То есть это очень важно, копнуть в родословную и. Uh, чтить свои корни, uh, я отрабатывала этот момент, приезжала к отцу просила у него прощения uh, и совершала какой-то ритуал. Но... И мне кажется, что я пришла к тому, что я его уважаю, что я его ценю. Понятно. Но у меня к нему все равно отношение как к мужчине uh, все-таки не... Не состоялось. Не, не могу я. Это нормально, да. Да, как к мужчине, потому что он... Мне кажется, плохой муж моей маме. Да. Не состоялось такое отношение, как мужчине. Вот в этом-то вся и соль. Я же как раз сказал об этом. Не просто уважении к корням, к отцу, как э, дарителю жизни и так далее. А именно как мужчине. Вот этот момент-то очень важный. И я смог э, вот создать э, книгу в вот, видеоформате. Это такой современный что ли вариант который всего час, и человек, в общем-то, многие вещи узнает и по-другому начинает строить уже отношения с ним. Потому что все открывается, все оказывается все просто, все гениальное просто. Так вот, в этом, в этой, в этом, на этом пути к отцу, как мужчине, и лежит процесс радости жизни, открытие удовольствия взаимоотношений с детьми. Ну и так далее, и так далее. То есть здесь открываются совершенно другие ресурсы. Потому что в, этом, в этот момент, в этот момент женщина созревает. Как женщина. Понимаете? Именно момент, когда женщина видит в отце мужчину, это момент ее психической зрелости. И те женщины, которые... Не смогли это сделать, даже находясь на пенсии. Значит, они пока так и не стали зрелыми женщинами. Несмотря на то, что у нее есть дети, внуки и так далее. Там, и она прожила жизнь. Но если она отца, в отце так и не увидела мужчину, то эта неполноценность женщины в ней присутствует. И это давлеет, и это создает ей проблемы. И страхи, и так далее, и болезни, и много чего. Потому а что. Если он себя ведет плохо, что? А если отец себя ведет плохо по отношению к маме? Да, да. Я, знаете, вот в этой видеокниге там приводится, такую я специально главу даже сделал. Пять пороков отца. Где есть? Он пил, он бил маму, бил детей, он гулял. И в конце концов, ушел или к другой женщине, или на тот свет. Зачастую осуждают даже за то, что он ушел на тот свет. То есть вот пять пороков я там рассмотрел, и причины этих пороков. И когда вы разберетесь в этом, вы поймете, что все намного глубже. И что в этих пороках отца присутствует и ваша ответственность ответственность дочерей. Обязательно. Потому что дочь вот, Одна из функций, это вот следующий уже момент, который я хотел сказать. Одна из функций дочерей, это прийти, принять эстафету у матери. Ведь когда девочке исполняется, там 12-13 лет, происходит половое созревание, она становится женщиной. Это момент ключевой. В этот момент она должна именно вот включиться и к отцу проявлять вот эти женские чувства, чтобы женские энергии со стороны дочери пошли в адрес отца. И тогда, а к этому времени уже они прожили с отцом, ну, как минимум, там, 12, те же 12-13 лет, естественно, уже не та глубина отношений, не та яркость, может быть, отношений. Поэтому э, включение дочери, это как второе дыхание. Второе дыхание. И у отца Создается ощущение, у него есть своя жена, там с которой близкие отношения, прочее, а вот энергетическую составляющую, энергетическую составляющую э, отношения мужчин и женщин, создает дочь, добавляет к материнскому и все. И он чувствует себя комфортно в этой семье. Ему не нужны или какие-то левые заходы, ему не нужно пьянство, и так далее, и так далее. То есть много открывается. У него творчество раскрывается, потому что на волне женской любви мужчина, как творец, раскрывается. Поэтому вот сейчас пересказывать всю книгу, у нас просто не будет эту видеокнигу времени, это как пересказать материнскую любовь тоже. Но я вам даю направление. Это вот, вот этот путь, позволяет посмотреть на отца на отношения с ним по-другому решить убрать свои какие-то проблемы и тогда женщина становится она психически рождается вот этот вот второй важный момент психическое рождение женщины и духовное рождение женщины следом идет вот мы об этом мало говорим но здесь опять же вот все гениально просто у всех народов обратите внимание у всех народов до определенного периода истории у всех народов на всей планете понимаете как как, говорится, по, как по указке у всех был такой такой такая традиция называется инициации мужчины инициации женщины наверняка вы слышали об этом и это происходило то есть Детей обучали, они взрослели, подростковались, их обучали, их готовили к взрослой жизни. И в определенный момент, ну здесь у народов плавает возраста это от, 18, от 16 до 20 лет, в этот период происходил экзамен. Они сдавали экзамен на зрелость. И благодаря этому, вот этой подготовке, и этим экзаменам в жизнь выходили зрелые люди. Так вот это, этот институт э, инициации, институт зрелости сейчас отсутствует. Сейчас даже многие не понимают вообще, о чем речь. Как я взрослый, у меня столько-то лет, значит, я зрелый. Нет. Зрелость определяется определенными показателями. Например, для мужчин, ну, у вас женская аудитория в основном, давайте для женщин. Чем определяется женская Это, во-первых, очень гармоничными, быстрыми отношениями с родителями очень это с отцом с матерью что выстроены были гармоничные отношения во вторых максимальное раскрытие женских качеств женских качеств а их же более 200 этих женских а если я проводил исследование статистику такое оказывается, женщины живут максимум 10 качеств а то и меньше большая часть меньше даже а их более 200 понимаете вот, вот, пожалуйста. Дальше. Умение, грамотность в создании семьи. То есть это должны быть профессиональные знания в создании семьи. А где они могут это получить? У родителей? Нет. Психологи тоже зачастую еще сами семьи не создали. То есть довольно трудно сейчас найти возможность создать счастливую семью. Но это можно. Сейчас знания уже есть. Например, мы готовим прям, готовим семьянинов, счастливых семейников. Так вот, этот момент. Дальше. Женщина ⁇ это министр культуры семьи. То есть она должна быть во всем, в доме полностью культура всего дома. Это и культура питания, культура тела, культура общения, вообще всего, там интерьер и прочее, прочее. Я уж не говорю, там, все виды искусства и так далее. Это все женское. Это ее функция. Быть министром культуры семьи. Вот такие вот. Вот это вот женская зрелость. Это женская зрелость. И обратите внимание, в этом наборе нет профессиональной ее, ее ориентации. Почему? А потому что жен, женская зрелость зиждется вот на этих китах. Отношения с родом, быть женщиной. Кстати, и тоже профессионально строить семью и профессионально быть матерью, это тоже важно, этому тоже надо учиться. Вот. И быть министром культуры семьи, если она такая, поверьте, такая женщина не останется одна. Она будет моментально подобрана, выбрана мужчиной, причем хорошего плана. Так вот, и когда она Создает семью. Когда она рожает одного-двух детей, вот тогда она, полностью созрев и реализовав свою зрелость, она может заняться и социальной реализацией. Да именно тогда, когда она уже полноценная женщина, когда в ней все это состоялось, когда все в ней раскрылось, и вот тогда она уверенно, спокойно выбирает именно то, что ей нужно. а не туда идет учиться, куда родители покладывают. Она находит именно то, что ей сейчас нужно. Она учится этому или идет в творчество, или идет в бизнес. Дальше ей любая высота по плечу. Она и президента может стать классным, то что и семью не потеряет, и женственность не потеряет, потому что в ней все это уже состоялось. Вот это зрелость, понимаете? Вот она, зрелость. И вот такое... Подростное критерий у зрелости. Что? А? Какому возрасту женщина должна обладать всеми этими качествами? В каком возрасте, теоретически, должна понятно, что она не ко всем приходит даже там, за 40, но вот в каком возрасте вы декларируете э, необходимость обладания всеми этими качествами? Примерно. Это до 27 лет. До 27 лет. До 27 лет. Вот до этого времени она спокойно может, если она не ударится в карьеру, не будет учиться в престижном вузе, там, получать какую-то профессию, которая потом, может быть, ей даже и не нужна. Посмотрите, сколько дипломов лежат в сундуках. И использует это для становления своего, своей зрелости. Вот 25-27 лет, вот этот э, момент становится. И дальше вот она может реализоваться э, после 25-27 лет, реализовавшись как женщина, она прекрасно реализуется социально. И добивается больших результатов. У нее год за три идет, Она очень быстро поднимается, потому что она зрелая женщина. И тогда вот она зрелая женщина, зрелая мама, зрелая и в профессиональном плане. То есть у нее полностью Отсутствует страх полностью. Она уверена, она спокойна, она мудра. Ее все носят на руках и дети, и муж, и мужчины. Вот это мои простые как простые ответы на ваш вопрос. Откуда страхи и как их устранить? Благодарю. Для меня это просто совершенно новый виток. Я копала совершенно в другую сторону. И думала, что мне нужно все-таки сконцентрироваться на том, чтобы отработать вопрос принятия детей, как ну вот, своего рода там учителей в жизни и так далее. Потому что несмотря на то, что у меня там здоровые дети, слава богу, это же колоссальный дар Вселенной, что у тебя здоровые, живые дети. Вот в тебе счастье, наслаждайся, радуйся, но у меня все равно с. Не просто складывались отношения с сыном старшим. вот И я поняла, что где-то закупана проблема, мне нужно ею разбираться. Но думала, что это во взаимоотношениях с детьми. А оказывается, что все опять-таки нужно апеллировать к отцу. Да, вы знаете, вот я сейчас коснусь и взаимоотношений с детьми. Потому что мы, мы же эту поднимаем тему, как не коснуться. Но сначала хочу сказать: вот вы сказали, у вас с сыном есть некоторые там напряжения. Дело в том, что с сыновьями намного легче выстраиваются отношения, если мама выстроила отношения хорошо выстроила отношения со своим отцом. Это просто вот, ну, один в один там сын просто матери дает те уроки, которые она не решила собрать. И вот вы, хорошо, что вы вот взяли эту, эту видеокнигу, обязательно ее посмотрите, это будет как бы продолжением нашего с вами разговора. И я думаю, на этой волне вы, тем более вы профессионал, вы классная женщина, классный, я посмотрел ваши вопросы, мне очень нравится все. Вы легко все это примете, и вы главное, что я о чем я вас прошу, помогите как можно большему числу женщин осознать вот это, что идти и строить отношения к детям, не решив свои задачи, причем глубинно, глубинно, не создав свою зрелость, это очень трудно. Потому что дети, сейчас вы знаете, какие дети приходят, так вот, они чувствуют незрелость родителей и относятся к ним пренебрежительно. Не уважают, не ценят, не слушают. Потому что они чувствуют, что родители незрелые. есть. Подсознательно чувствуют это. Но подсознание. Родитель еще не решил свои вопросы. К чему он может меня научить? Что я буду его слушать? Простой пример. Но когда родители зрелые, поверьте, у детей все выстраивается, все встает на свои места. Все встает на свои места. Они занимают свое место и задачи решаются. Так вот, это первая часть. Решить э, все те вопросы, и в первую очередь, я говорю, с отцом. Это очень важно. Это дверь вообще к счастью. Дверь счастливой жизни – это с отцом. А вот э, я не умоляю роль мамы, но к маме, видите, у нас, к мамам, так или иначе, все таки вот это святое материнство, но э, вот эти слова, эти мысли об этом – это литература, искусство, все это святом материнстве, это все-все настолько нас пропитали, что к матерям мы в любом случае относимся лучше, чем к отцам. За редким исключением. Так вот, а здесь я сейчас не касаюсь Матери хотя там тоже есть вопросы, которые бы надо решать. А именно, два слова скажу. К матерям, к дочерям нужно относиться как к подругам. Строить подружеские отношения. по Подружеские, как подруги. Вот это самый лучший вариант приведения отношений в то состояние, которое необходимо. Это потом и дочерям передастся легко. То есть у вас и с дочерьми будет хорошие отношения, Если с матерью выстроены подружеские отношения. Мать-подруга это лучший вариант реализации отношений с матерью. Это вот коснулся. А теперь еще одного момента хочу. Один, один. Детям очень важно, чтобы родители были счастливы. Чтобы были радостны. Даже хотя бы один родитель должен быть радостным и счастливым. И поэтому, когда родители живут вместе, но живут как кошка с собакой, и их отношения несколько ну, напряженные это всегда создаст проблемы и вот вы как раз привели пример они считали что у них все нормально что это нормальный процесс там конфликты ругань и так далее а в детском сознании это отложилась проблема дети все воспринимают глубже поэтому иногда иногда Родителям лучше подойтись, чтобы дети были счастливы. И кому-то, хотя бы одному из родителей, построить счастливые отношения. По-настоящему по счастливые отношения. И если вы чувствуете, что в этой семье вы никак, вы бьетесь об стену и не получается построить счастливых отношений, то идите по второму варианту. Но создайте детям счастливое пространство радостное пространство. И вот тогда вообще все снимается все вопросы. Все вопросы воспитания детей снимаются. Когда вы зрело, когда у вас решены вопросы с, с отцом, с матерью построены подружеские отношения, и когда вы счастливы и радостны. Все. И ни, больше детям ничего не нужно. Все остальное это, это уже такие мелочи, там, накормить, напоить, одеть и так далее, так далее, выпустить в жизнь. Никак... Да, пожалуйста. Простите, пожалуйста, вас перебиваю. Я просто хочу по ходу задать вопрос. Меня всегда мучило, что мой второй брак является проблемой для моего сына от первого брака. И в этот момент ты начинаешь интуитивно как-то Присмыкаться перед ребенком, чтобы замазать вот это вот якобы свое ощущение вины, что ты ушла от его отца, живешь другим мужчиной. Но потом я через это перешагнула и все-таки сконцентрировалась на том, что нужно мне, мне нужно развить себя как женщину, я хочу реализовать себя в новой семье. И вот на удивление, вот именно в этот момент мой сын принял второго мужа. И они начали, они не стали там супер близкими друзьями, но у них очень уважительные отношения, и они классно общаются друг с другом. И я хочу вам задать второй очень важный вопрос, касающийся этого кон э контента. Как правильно ругаться при детях? Или что делать после ссоры, если они стали невольными участниками? Mm -hmm. Ну, здесь сразу вы целый комплекс вопросов подняли. Во-первых, вы подтвердили то, что когда вы, когда вы сконцентрировались на своем женском состоянии, на развитии своего женского состояния, обратите внимание, у сына, это ваши слова, у сына с отчимом выстроились в хорошие отношения. Вот именно так. Вот Вы сделали шаг к зрелости, и сын принял этого мужчину. Если если женщина выходит замуж за другого мужчину уходит от отца она должна сделать все чтобы дети видели ее радость и счастье Все. и независимо от того что это родной не родной дети будут у детей будет все хорошо ее состояние радости и счастья ее состояние зрелости женщины то есть она стала Мудрее, она стала радостнее, она стала более счастливой, у нее все классно. Вот это все, все обязательно принесет плоды. Недавно у меня, вот когда был юбилей, 70 лет, и там мои дети записывали ролики. И вот сын сказал, говорит, когда отец разошелся, я, говорит, отнесся к этому болезненно. И, вот. Но он, говорит, со мной не, не стал передо мной там танцевать, там объяснять. Ну, парень уже взрослый, разговаривает нормально, ему уже 30 лет. Он говорит, это мне понравилось, что он не стал добиваться того, чтобы я думал по-другому и прочее. Он, говорит, просто шел своим путем, и он, я сейчас вижу, какой он счастливый, и я, говорит, что принял я осознал, что я ошибался, и так далее. Понимаете? То есть вот конкретный пример. Нужно быть счастливым, нужно быть радостным. А теперь отвечая на ваш вопрос по поводу конфликтных ситуаций. Конечно же, это классика психологии. Родителям выяснять отношения нужно... Но если они стали свидетелями, Нужно честно проговорить одному или другому проговорить, но без без осуждения другого. Если вы, вы рассказываете, общаетесь с детьми, поясняйте эту ситуацию. Нужно так ее подать честно, и открыто. А что значит честно? А нужно осознать, сказать: вот была, вы видели конфликтная ситуация. Как вы думаете, кто здесь был зачинщик? как вы думаете <смех> и так далее <смех> то есть сделать урок из этого так вы знаете с юмором с а чтобы они понимали что эти моменты в жизни происходят и важно не то что происходит а важно как из этого выходят как из этого выходят а вы вышли вы с ними честно проговорили проговорили с юмором со смехом там прочее и и все поверьте урок ими усвоен. То конфликты из, э, могут быть в жизни, но ну, из них надо можно выходить по-разному. По вот, вот это лучший вариант. Благодарю. Поэтому... Хорошо, тогда мы двигаемся дальше. Давайте. Скажите, пожалуйста, во сколько лет девочка начинает э, формировать представление об отце? Ну, в какое время вот у нее уже начинает закладываться да здесь пошел еще очень четкие такой критерии есть, вот моей дочь сейчас три года и она к, к своему отцу к моему мужу относится очень слишком по-небратски то есть она его может ударить она может залезть на него она командует им и меня это беспокоит, поскольку у меня отец был очень авторитарным, и я всегда, мы, мы просто даже при нем громко не разговаривали. И вот это вот, вот золотой середина, очень трудно понять, где же она, могут ли у них устраиваться дружеские отношения, или все таки папа должен быть строгим, как мой отец. Вот. Где вот эта вот граница дозволенности, которую нужно направлять в рамки уважения и дисциплины, чтобы это не вот в такое состояние э, такого психологического террора, как, ты, как, ну, как мне казалось, я росла со своим отцом. Да, благодарю. Хороший вопрос. Ну, и тоже многоплановый. Там много всего. Во-первых, когда начинается строить соотношение отца с ребенком? Вы можете в это не поверить, но. Это для меня факт. Это для меня аксиома. Отношения ребенка с отцом начинают выстраиваться, когда будущему отцу исполняется 12 лет. Вот это вот важный момент. То есть когда у мальчика происходит половое созревание. В этот момент к нему как раз и приходят души будущих детей. С этого момента они начинают взаимодействовать. И если это делать, э, осознавать и поступать грамотно, то это взаимодействие приведет к очень замечательным результатам. И родителям нужно осознавать, что если дома есть мальчик, после 12 лет с ним надо разговаривать очень уважительно. Потому что он, за ним уже стоят ваши будущие внуки. А как вы с ним разговариваете? А как вы с ним ведете себя? Понимаете? То есть открывается очень много. Это вот как раз и фрагмент тоже из «Новой правды об отцах». Для меня это аксиома. И многие это принимают. И я после выхода этой книги получил очень много отзывов, потому что люди вспоминают этот момент своего взаимодействия с отцом на более ранних стадиях до еще, до рождения. А оказывается, это есть. Так вот, это первое, когда начинается. Дальше. Второе. Вы привели два варианта своего свой отца, воспитание вашего отца и вот мужа с дочерью. Это две крайности. Естественно, возрастная середина всегда будет более гармоничной. Отец может быть авторитарным, но в воспитании дочери он должен быть в первую очередь мужчиной. И относиться к ней, как мужчина, начиная с самого ее рождения. Уважительно, с любовью. Как можно чаще говорить, ты растешь замечательной женщиной, ты принцесса. То есть он ее должен вот именно вот так воспринимать и постоянно утверждать в ней, вот эту исключительность ее женского состояния. Важность этого женского состояния. Это очень важно. Отец в этом случае становится для нее вот тем как раз первым мужчиной, который ей показывает, какие должны быть мужчины. И поверьте, у нее в жизни уже ниже этой планки мужчина не появится. Потому что в ней будет заложен вот этот фундамент отношения Мужского отношения, и она будет именно так воспринимать. И дальше, по мере ее взросления, также к ней и относиться. Подарок маме подарок ей, две женщины дома и так далее. То есть святые маме цветы ей. Все должно быть, понимаете, и вот это должно быть вообще воспитание дочери для отца это великая школа. Я, например, прошлый год, о, позапрошлый, когда дочери исполнилось 5 лет, мы с ней полтора месяца путешествовали вдвоем. Сначала слетали на Алтай, потом в Европу, потом сели на лайнер и тире, тире, совершили трансатлантический рейс, и еще там Доминикана. В ней 10 пожили. То есть мы с ней полтора месяца путешествовали вдвоем. И я все это время относился к ней как к женщине. Для меня это, было, это был урок того, чтобы в ней, для меня это был урок все это выдержать, все это показать верно, и чтобы ей создать вот этот фундамент, чтобы она понимала, что такое мужчина и как он должен быть женщиной. Так что вот, если я ответил, нужно, ну еще все-таки уточню, с девочкой можно играть и я играю с ней и мы там и, и на голове стоим прочее все все по полной программе но все достаточно я уважительный к ней и она уважительно ко мне это вот такой момент потому что если с ней общаться как с ребенком то она будет себя вести ну как просто шаловливый ребенок а даже из за пределы. А если к ней относиться как к девушке, как к будущей женщине, она это будет чувствовать. И она в ней это будет уже э, играть. Эти, эти энергии будут играть и держать ее. Ну вот так. Благодарю вас. Это такие простые истины, которые э, вот прям прямиком попадают в сердце, и там остается. Вот сейчас, вот 50 минут эфира. А, еще такой вопрос. Я себя считаю плохой мамой, потому что я била своих детей. У меня были э, два случая с моим сыном и один случай с маленькой дочкой, когда я их в порыве срыва э, побила. И неважно, сильно или, или мало, я считаю, что это физическое насилие, которое, на которое я, конечно, не имела права. Впоследствии, спустя много лет, я извинилась перед своим сыном, и я извинялась много раз. Но я не знаю, как исправить эту ситуацию. Я уже ее совершила. Она у меня, она идет со мной по жизни тяжелейшим камнем. И я не знаю, что мне с этим делать. Очень много мам пишут, что они бьют своих детей в состоянии эмоционального бессилия. Исправима ли эта ситуация или нет? Прощают ли дети такое? удивительно, ну, я, я провожу много консультаций, многое приходится слышать там, из а, области детства. А, удивительно, дети зачастую даже не помнят этих вещей. А, и родители, вот он говорит, я много раз извинялся, то есть много раз возвращалась в эту тему, а может ребенок тоже, и вообще о ней не помнил, но мама... Помнит и возвращается, и возвращается, и возвращается. <смех> Чувствует себя виноватой. А, Милые женщины, здесь опять же вопрос зрелости. Вот вы э, отметили, Альмира, что э, ответы это простые на самом деле. Действительно, все очень просто. И здесь именно вопрос к зрелости. Зрелая женщина, обратите внимание, это обязательно свободная женщина. Свободная в своем мышлении. Свободная в своем поведении. свободна в своей реализации, в своих чувствах, эмоциях. У меня такой девиз для женщин. Вот я много занимаюсь женщиной. В академии обучается в основном женщины. Так вот, девиз такой. Женщине можно все. И 30 лет знательные мы убираем у женщин чувство вины в корне. Вот кто читал мои книги, вы знаете, Оля вы ни в одной книге не найдете слово «виноват». Я исключаю это слово из практики жизни. И советую вам исключить, всем женщинам. Исключите из своей жизни это слово, с помощью которого человека делают рабом. С помощью которого человека ставят на колени и заставляют мучиться и страдать. Отбросьте это все. Вы никогда ни в чем не виноваты. Вы в каждый момент... Вот есть еще такая фраза, которая может быть опять же все, все очень просто, все гениальное просто. Есть такая фраза. Каждый момент, вот обратите внимание и запишите эту фразу, прям выучите ее. В каждый момент рядом с вами происходит самое совершенное событие. Самое совершенное событие. Вот обратите внимание. Рядом с вами, с вами в каждый момент времени происходит самое совершенное событие. И вот когда вы именно будете идти отталкиваться от этой фразы у вас чувство вины уйдет почему сам как же вот я наказала ребенка я его ударила какое же совершенно да вы знаете совершенно и я вам поясню сложились такие обстоятельства что-то произошло с ребенком там он там что-то натворил или там ну мало ли что Какое-то состояние ваше было тоже, может быть, вы, может быть, были уставшие или напряжены, там, или что-то было еще, что-то этому способствовало. Может быть, в это время как раз звезды сложились именно так, там какой-нибудь Сатурн с, э, с кем-нибудь не поделил там небеса и так далее. Понимаете, то есть сложились так все обстоятельства, все обстоятельства что произошло именно это совершенное событие. По-другому не могло произойти. Если бы вы были немного в другом состоянии, да, произошло бы по-другому. Если бы был в другом состоянии, да, Если бы звезды были в другом, в другом расположении, тоже могло произойти по-другому. Но я так утрирую, но вы понимаете, да, о чем? То есть в каждый момент происходит самое совершенное событие. И вот в этом совершенном событии я поступила так. Да, я понимаю, можно было получше, но я могла в тот момент поступить только так, по-другому никак. Произошло вот такое вот совершенное событие. Понимаете, как, вот вроде бы игра слов, но на самом деле здесь большая глубина и мудрость. И гениальность. Так вот, милые женщины, опирайтесь на эту фразу. Женщине можно все. Это первое. И три восклицательных знака. Все. Стремитесь к этому. Слово «надо» для женщины – это вообще не женское слово. Это мужское слово. У вас не должно быть слова «надо» в вашей жизни. У вас только «хочу», только «желаю». А «надо» – это уже из другой оперы. Вот. Это первое. И второе, что в каждый момент времени рядом с вами происходит самое совершенное событие. Вот опираясь на эти простые истины, вы по-другому можете посмотреть на все. Женщине можно все. Вы знаете, вот чем, чем классно быть женщиной? Ей можно все. Мужчине нет. Мужчине есть ответственность, у мужчине есть обязательства. У женщины нет ответственности. Кстати, обратите внимание, я могу тоже об этом поговорить. Это тоже простая истина. Если, допустим, мужчина что-то выкинул, какую то фортель, там, он скажет, ну, дурак, идиот. А если женщина что-то выкинет, скажет, шарм. Видите, даже женщине можно все. Опирайтесь на это. И в каждый момент происходит совершенно И идите легко по жизни, потому что от вас, милые женщины, нужно состояние счастья и радости. Только это от вас ждет мир, мужчины и дети. Вот так. Благодарю вас, Анатолий Александрович. Вы сейчас прям освободили сотни женщин от тяжелого груза, который несем. Я на самом деле разговаривала с Арсеном, и вы говорите правду, да, я к нему каждый год подхожу, говорю, Арсен, пожалуйста, прости меня, что я тебя тогда ударю. Он говорит, мама, ты можешь уже успокоиться? все нормально, я тебя простила. Я говорю, нет, мне кажется, что ты меня не простила, я его достаю. Скажите, пожалуйста, чем опасно чувство плохой матери? Как это может отразиться на здоровье детей и женщин? Ну, вот сейчас вот я вам сказал о том, какой должна быть женщина. Радостной, счастливой, свободной. Вот от этих всех от всех этих установок, стереотипов и так далее. Что она в каждый момент времени совершает самое совершенное событие, даже если оно кому-то не нравится, извините, это я женщина, я могу себе позволить такое. Я сегодня вот в таком состоянии, в таком настроении, и вообще, сегодня я дружу с Юпитером, а он сегодня в плохом настроении. Ну, к примеру. Так вот. А я хотела сказать, что я показал, как кой надо быть. А вот теперь представьте, когда женщина тянет вот этот воз своего своей вины, своей ответственности через всю жизнь. Это сколько же она не додала любви. Сколько же она не додала радости. Милые женщины, прекратите немедленно. Вот с, с этого нашего эфира. Прекратите чувствовать себя виноватым. У вас нет никакой вины. Мало того, я бы даже больше сказал, у вас нет никакой ответственности. У вас есть только любовь. Потому что ответственность это заменитель любви. Там, где не хватает любви, там, говорят, там ответственность. Вот у мужчины есть, потому что у него не главная любовь, у него действие. А для женщины главное, это все-таки любовь. Так вот, женщине Нужно быть в таком вот состоянии легкости, радости и вседозволенности. Не пугайтесь этого слова. Это расширяет ваши границы. Но помните, я сказал, женщина-министр культуры семьи, вот эта вседозволенность, культурная вседозволенность, она порождает такие удивительные вещи, как я называю, мудрые сумасшественники. Женщина может, может выкинуть такой фортель, <смех> такой финт, и это будет принято просто супер. Как вот э, один мужчина рассказывает, говорит, я пошел в ванну, прихожу, выхожу из ванны, а жена сбегала в парк, по, ну, в полисадник под домом, собрала осенние листья, мешок, прис, принесла и рассыпала все это по всей квартире. Я, говорит, выхожу, вообще, это фантастика, весь дом засыпан листьями. И, говорит, и у нас ночь любви на этих листьях. Понимаете? Поэтому, милые женщины, расслабьтесь, имейте право на сумасшественники. Они радуют. Даже если они, мужчине, не всегда радостны, он будет все равно радоваться. Попозже осознает, прочувствует. Если вы это делаете с любовью, с радостью, все примут. Мужчины все примут. Они вас любят. А чем опасно ощущ... вот это вот э, ощущение плохой матери? Почему? Понятно, что от этого нужно избавиться. Я думаю, что сейчас мы все будем работать над этим. Но, пожалуй, э, ну. Я думаю, что разделяете, да, вот мое понимание того, что психосоматически мы притягиваем болезни. И на уровне физики это обязательно отразится в жизни, если это есть в душе. Да. Альмира, вы знаете, наверное, одного часа мало, чтобы вот войти в это состояние, женщине можно все. Дело в том, что если я сейчас буду говорить о том, что будет происходить, когда женщина вот так относится, несет себе этот груз? Я же ее вгоняю в чувство вины. Зачем? Я, я, я освобождаю милые женщины. Да, да, я что-то там сотворила. Да, я где-то не совсем мама, как, как, как видят окружающие. Но я уникальная мама. Я воспитываю именно так, как я могу. Да, я, если хочу лучше, я поучусь. Если, ну и так далее. То есть спокойно относитесь. Забудьте то прошлое, в котором вы что-то создали. Будьте здесь и сейчас, сегодня, вот, к своему, своим сыновьям, своим детям. По-другому с сегодняшнего дня начните относитесь. Называйте своих сыновей как можно чаще полным именем, уважительно. Говорите как можно чаще им, независимо, что было в прошлом, да, бросьте все это. Говорите им, ты мужчина, какой ты классный мужчина, ты растешь мужчиной, ты супер -мужчина. Даже малышу это говорить надо. Слово мужчина должно висеть в воздухе у вас постоянно, если в вашем доме есть сыновья. Это, эти, это слово важно также обращать и к мужу, как можно чаще. Потому что таким образом происходит вот это наполнение чаши мужской. Мужчина, мужчина, мужчина. И это слово начинает уже действовать. Он не только в подсознании, он уже в сознании звучит. Вот именно так. И я не буду вам говорить о том, что что, что вы, будет, может вызвать то то Не надо на это обращать внимание. Не надо загонять себя еще в чувство вины, что вот вы таким состоянием еще что-то делаете плохо. А вы перейдите в другое состояние. И живите, и радуйтесь, и любите, и творите. И все, что было в прошлом, это было в прошлом. Так и сказать. Да, я была такая. А сейчас я другая. Вот сейчас я буду жить, как говорил Некрасов. Женщине можно все. Я благодарю вас. На этой ноте мы не, не смеем больше задерживать ваше время. А, дорогие участники прямого эфира, хочу сказать, что у Анатолия Александровича есть замечательное, ну, огромное количество книг, ну, вот про отцов, я думаю, что мы сегодня все приобретут, потому что это очень важное. И я слышала очень много отзывов про ваш курс, про генетическое здоровье, думаю, что сама с удовольствием бы его прошла, с огромным удовольствием. И скажите, пожалуйста, где можно найти информацию по этому курсу? Потому что эту стиль обязательно нужно изучать. Благодарю, что вы напомнили. Действительно, у нас вот на днях начинается этот курс, удивительный курс, который как раз решает очень многие родовые вопросы до седьмого колена. До седьмого колена. И это, это действительно так. Это уникальный курс, который мы создали вот на, на старте пандемии и помогли многим-многим решить вопросы с иммунной системой, легко пройти вот эти все испытания и так далее. Поэтому он легкий, простой, воздушный, 21 день, причем очень мало занятий, отдается просто время на тяжкие. Это все можно у меня на сайте. Мой, ну, можно на моем аккаунте в Инстаграме, в там все есть. Так Теперь, что, да? пожалуйста, уже многие люди прошли и получили удивительные результаты. Так что приглашаем вас. Хорошо. Все направляемся в аккаунт да, Александровича для того, чтобы найти информацию. Я вас благодарю от всей души. Для меня была большая честь провести с вами час. И сегодня вы, мне кажется, наклеили ликопластырь на мою раненую душу мамы. Я вас очень благодарю. Да, будьте счастливы. Да. Спасибо. Спасибо большое. До свидания. До свидания.